Поселок Толпаки, Здесь есть чебуречная, большая, в которую наши люди очень любят заезжать. Потому что здесь делают очень вкусные чебуреки. А раньше здесь была маленькая чебуречная, но они делали очень вкусные чебуреки. И потом они, видите, как расширились и стали просто огромной чебуречные. Сколько машин, видите? Это километров 50 с Калининграда. Сейчас я вам покажу, что там внутри. Что-то очень много машин. Непонятно. Сегодня понедельник. Это вот.. Куда люди едутся? Смотрите. Время 15-20. По дороге решили перекусить, заехать. Здесь есть туалет тоже, вот, кстати. Если кто-то проезжает мимо, можно заехать. Вот, нашел место. Чебуречная. Это дорога на Черниховск. И там вот поворот налево на Советск. Тут, тут тоже же кафешки. Ну, в этих кафешках тут мало народу. В эту сторону Калининград. Вот сейчас зайду, покажу, как там чебуречный. Вот такой большой зал у них. Как столовка, потом подходишь к кассе и на кассе говоришь, там, что тебе нужен чебурек, или там, обычный, или двойной. Там дают такую пластмассовую штучку, которую ты берешь с собой, ставишь ее на стол. И когда чебурек будет готов, она запищит, и потом подходишь сюда вот и забираешь чебурек. Чебурек обычный стоит 105 рублей, двойной. 150, Ну, также много всего у них есть и беляши, Лагман 180, больше 126, талянка 138, кофе зерновой 50, капучино зерновой 65. Нормальное место. Если будете проезжать мимо. Понятно, местные все знают. А вы, если вы, вот, допустим, переехали в Калининград или ездите, путешествуете по Калининградской области, то вот заезжайте поселки Толпаки. Есть такое хорошее место. Купил кофе и заказал чебрек двойной. Вот штучку мне дали 39 там написано и потом она запищит а он написано 39 готовится О, какой сервис крутой у них даже можно мониторить что вот чебурек уже готовится пищит просто шикарный чебурек очень вкусный я хоть мясо ем не часто не очень любитель мяса но доехать мимо это чебуречный я не могу